Я не могу уйти, я из правозадачного края, я не могу вас просто так отпустить. Люди продолжают собирать подписи до разрешения конфликта и будут собирать в котором высказано большое сомнение по поводу э, перспективы дальнейшего, дальнейшей жизни вашего медицинского учреждения. А что там вам неинтересно? Подпись говорю... на губернатора, чтобы больницу отремонтировали не сносили, да? да? да, да сколько посмотрел. там подписей? А подписи? подписи, их уже более тысячи. Угу. Ищу Вероника. Вот наша коллега, прекрасная больница, прекрасная больница Ленцезаря, она вселенная организация здравоохранения приезжала. И вот ее хотят снести, взамен того, чтобы использовать новый, какой-то маленький фап. Там же разные фапы бывают. Да, сколько у нас жителей? У нас на территории порядка 4 тысяч. Да. Вот таким образом люди говорят, что весь ремонт вообще не делался. Даже в 17-м году. Только он на бумаге. Выделили там пару банок краски и все. Я буду еще 30 лет жить. 30 лет. Только хочу 30 лет еще жить. И правильно? Больше. Если не убьют. Рыскажите? Вот честно сказать, Бондал, о нем я больше слушаю хорошего, чем плохого. Думаю, а что там вам не интересно? Я говорю... Всем привет, уважаемые зрители канала МД Гулькевичи. 28 декабря 2019 года состоялось собрание в Гулькевичском районе в поселке венцы -Заря. В собрании приняли участие как местные жители, которым не безразлична судьба детей, внуков и всех тех, кто нуждается в лечении, так и депутаты, а также глава поселения Венцы-Заря. Имена местных чиновников, которые присутствовали не буду озвучивать, так как ни смысла, ни толку в этом я не вижу. Стоит вопрос о закрытии больницы в поселке куда обращаются тысячи людей за помощью, куда идут все нуждающиеся люди со всех ближайших поселков и хуторов. Это как поселок Духовской, хутор Лисодачи, село Красная Поляна. Также на этом видео вы увидите, как жители поселка Венцы Заря делают публичное заявление в Москве на Всероссийском союзе Конгресса пациентов, который проходил 28 ноября 2019 года. Ссылку полной Российского конгресса пациентов я оставлю под описанием данного видео. Уважаемые друзья и товарищи, кому не безразлична судьба нашей страны и тех людей, которые которые ведут борьбу за справедливость. Огромная убедительная просьба распространить это видео по всем социальным сетям, а также прокомментировать, сделать репост. Да, да Николаевна, я вас слушаю. Я начну с предыстории вопроса. Люди в августе месяце узнали о том, что больница... Э, Отправила заведующего амбулатории врачебной амбулатории Стрелкова на учебу, на учебу, на переучивание, на врача общей практики. В связи со строительством нового здания. Здание называется офис врачебной практики. Офис врача общей практики. Люди естественно забеспокоились, если будет строиться это здание, а оно небольшое, 200 квадратных метров. Стационар, две койки, кабинет врача, кабинет медсестры, кабинет какой-то там процедурный. Ну, всего лишь небольшой. Люди узнали о том, что этот врач будет совмещать один, четыре профессии гинеколога, терапевта, окулиста и лора. Врач будет работать с 8 до 16 обслуживать такой офис врачебной практики по, до, по стандартам должен от 800 ну, до полутора тысяч человек в поселке венцы находится тысячи человек 3 700 жителей поселка плюс 300 человек-студентов, которые проживают в этом поселке в учебное время. А летом приезжают туда студенты-заочники. То есть 300 человек – это постоянно находится в техникуме. На 4000 человек остается офис врачебной практики. Туда нужно 17 человек, учащих персонала. От 12, ну, от 12 до 17. Во всей больнице сейчас, в которой находится лечебное учреждение венцы заря, находится 17 человек, включая врача-терапевта, врача-стоматолога, акушерка, процедурный кабинет, физио и фи большой и физиотерапевт. Так как больница у них добродно построено, в хорошем состоянии, относительно хорошем состоянии здания, то они думают о том, что проведя капитальный ремонт, используя две больших, два больших здания, здание стационара и здание поликлиники, можно будет обслуживать более 6 тысяч человек. Как оно и предполагается по, по медицинским стандартам. Больница у них э <coughs> обслуживает несколько населенных пунктов. И лесодачу, и хутор подлесный, и духовской, и заря. Вот. И они туда приезжают. <coughs> а теперь они думают о том, что все население. Придется ездить куда угодно, или в платную, или в, поли... в ЦРБ. Поэтому люди задались вопросом и собрали подписи за сохранение больницы. Собрали более 700 подписей и 20 сентября этого года отдали в сельский совет Долженко ВВ. Потом они еще дособрали несколько подписей и 30.09.19 года отдали Совет депутатов Ярмольскому. Их уведомили о том, что документы их были переданы Записоцкому Николаю Николаевичу, это как по совету депутата и главврачу. Также передавали документы Шишикину и министерства. Ответа до 19 декабря люди так и не дождались. Лишь только с помощью прокуратуры мы заставили их отда выдать ответы. И то эти ответы были общего содержания, которых, которым осталось много вопросов. Но, Николай, мы передали много документов в прокуратуру, и поэтому, видимо, к нам приехал Николай Николаевич, как его фамилия? Петропаловский Петропаловский. Для того, чтобы поговорить с жителями, с представителями инициативной группы, которые создали жители. Он председатель... Комитета по здравоохранению законодательного собрания края. Так как мы обращались к депутатам, приехали депутаты Скулаков, Алексей Иванович, как председатель, районного, председатель комиссии по здравоохранению районного совета депутата, Лунев, как представитель от депутатского корпуса по строительству, и также пришли полностью весь состав Администрации и администрации сельского поселения. Жаркие споры были о том, что финансы нужно расходовать с умом, и деньги, которые собираются вложить в скворечник, лучше вложить в эту больницу. Перепросите, пожалуйста, эти. о какой сумме идет речь? Речь идет около сорока миллионов. Шестнадцать с половиной идет, как нам сказали, на строительство, такая же сумма на оборудование, ну и обустройство об прилегающей территории. Это около сорока миллионов. Вот задавая вопросы, я просто устала. А люди давай что вопрос. хотят? Люди обратились, как бы узнали, когда я, поеду, когда я еду на Конгресс, они обратились с просьбой донести это до самого высшего, высшего руководства. И мы это сделали. Вероника Игоревна сказала, что эта оптимизация нанесла ущерб, и что не надо расходовать средства просто так. И занялась этим вопросом. Это было 28 ноября, но 11 декабря... Законодательное собрание края провело своим решением, вот внесло в бюджет края вот, эти, вот эту сумму. 13 декабря, невзирая на то, что у нас было собрано протест людей, 13 декабря районный совет утвердил бюджет с этой же суммой расходования денег на строительство. То есть мнение людей никто не спрашивал. Здесь стоит вопрос о том, что с 18 оказалось, что с 18 с июля 2018 года было принято о строительстве решение на встрече с губернатором, когда он сюда приезжал. На вопрос, кто же предложил это, нам не дали ответа. Кто является застройщиком этого? Тоже не дали ответа. Почему не провели общественные слушания? Почему не информировали людей, что будет? Ни на сайтах, ни в газете, нигде. Тоже только принесли извинения и признали свою ошибку. Вот. Главный врач, ой, врач больницы, бывший главный врач больницы Скулаков Алексей Иванович, Категорически был настроен на то, что больницу надо сохранять, надо ремонтировать, и что нельзя обескровливать медицинское учреждение строительством вот этого ФАПа. Оль, задавай вопрос, я устала. Ну вот, скажите, пожалуйста, вот сумму людей за то, чтобы, как я поняла, чтобы эти деньги, которые выделены в на бюджет, отремонтировать больницу в Венцах. То есть... Да, они говорят о том, что, как ответил Петропавловский, что это деньги из разных карманов, из разных кошельков, федеральные или нет. Я говорю о том, что это наша страна, и они сказали, наши люди, что страна-то у нас одна, и что не надо совершать очередные глупости, и можно это все сделать. У нас не война идет, не, не, не это обратимое явление, нужно остановить это все. Вот, вот таким образом они говорили. Скажите, пожалуйста, mm -hmm. Галина Николаевна, там что-то было по поводу того, что э, подписи, которые первично подавались туда, исчезли вообще? Да, подписи под, по, подали, 800 подписей подали, 700, от 700 до 800 подписей были поданы Долженко ВВ, э, исполняющий обязанности главы сельского поселения вен -Цезаря. Эти подписи, как он уведомил заявительницу, были переданы главе района и главврачу ЦРБ. Как оказалось, на встрече с перевертайло Ларисой Валентиновной 5 декабря эти подписи и заявления никто никуда не посылал, их никто не видел. То обращения возникло... не было. То есть он, как получил, получается, положил под сукно. Но возникает вопрос, почему же это же обращение дошло до Минздрава? Почему это же обращение дошло до главврача? А почему обращение до главы района не поступило? То есть он отправил три копии, и все это было сделано... Двое ответили, а глава района не получал, не зарегистрировано. О чем уведомили нас вот в, вот в, это, в ближайшее время? Вот о сейчас, том, что декабрь. обращений не было. Никто не видел и ничего не знает. К Записоцкому тоже отправили председатель совета, и он на встрече заявил, что никогда не видел этих обращений, и о том, что люди возникают, выступают против, он тоже не знал. И только после того, как они приняли бюджет, и глава инициативной группы в этот же день, 13, 13 декабря, приехал и написал протест о том, что приняли такие финансовые, ну, финансовые документы, не спрося жителей, только после этого началось какое-то движение со стороны председателя Совета районных депутатов. Он счел, нужно вызвать из ЗСК депутата. Он приехал. Единственное, что я хочу сказать, что люди были благодарны тому, что пообщались напрямую, глаза в глаза. Сейчас, на данный момент, ночью происходит следующее: венцы заря. Они сейчас, собираются. Сейчас это сегодня двадцать. 20... Да, сейчас вот только что. Значит, с двадцати часов, с двадцати, нет, с двадцати ноль ноль. спасибо. Сейчас идет распространение СМС сообщения, что собираемся все. Раз нас не, не пригласили на встречу, почему Кларна? Они пригласили такого человека, почему они такую большую комиссию, состоящую из ЦРБ, ну и представителей ЦРБ и администрации, администрации и депутатов, почему не позвали людей, они бы собрали? Почему глава Вересов о том, что приедет э, Петропавловский Николай Николаевич? представитель ЗСК, депутат Законодательства Собрания Края, он сообщил, он не сообщил об этом людям. Встреча началась пол-одиннадцатого, а люди бы успели, и у них было огромное желание. И вот сейчас они собираются с протестной акцией, что их не слушают. То есть их просто не замечают. То есть Лучки. люди просто требуют отремонтировать, внести эти 40 миллионов в ремонт больницы, не нужно строить никаких лишних учреждений. И требуют, чтобы при, при любых обсуждениях доводилось до сведения населения. При любых обсуждениях приходили те, кто хочет. И встречались со всеми, кто желает этого видеть, а не только с небольшим количеством людей. Они сейчас требуют, чтобы пришла администрация и объяснила, почему поведение такое в отношении к людям. Хорошо, да, Будут стоять возле больницы, еще что там, скажи, спроси. Ну, Лига защитников в первую очередь требует, что соблюдать права людей соблюдать и уважать их, как записано в основном законе по медицине, основы страхования э, граждан, вот это вот медицинский закон. 323 ФЗ пациент, пациент это главное лицо здравоохранения, и что любые, и что нужно относиться уважительно, бережно, оказывать ему помощь, внимание. Есть, ничего этого нет. Ну они как? Они между собой решили, деньги сюжета заказали, и все будет, и все станет. Но самое страшное, что произошло, они когда отправили врача на учебу, они оставили без врачебной помощи терапевтической 6 тысяч человек. На просьбу обеспечить он, значит, этот врач, терапевт, и Минздрав подтвердил, и ЦРБ подтвердила. Один раз в месяц на 4 часа. То есть на дом к людям не приходили. Лежачих больных не обслуживали. И продолжается эта история по сей день. О чем Алексей Иванович сказал, что это преступление всех. И со стороны Минздрава, и со всего. Но как выяснилось, он даже не каждый месяц приезжал в этот терапевт. Потому что в сентябре-октябре просто сочли нужно мне приглашать. На 4 часа один раз в месяц на 7 тысяч населений. Спасибо, Галина Николаевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Я Николай Николаевич Алисовский, приседатель районного совета депутатов. Сегодня мы попросили вас здесь собраться по одной простой причине. Районный совет депутатов обращение от имени жителей поселка Менцезыря, в котором высказано большое сомнение по поводу э, перспективы дальнейшего, дальнейшей жизни вашего медицинского учреждения. Я не буду сейчас пытаться комментировать о том, что часть из этих э, предположительных доводов была бесплочвенная. Мы, тем не менее, обратились в Законодательное собрание Краснодарского края Николай Петропавловскому, он, в свою очередь, в Министерство здравоохранения, чтобы разъяснить ту ситуацию, которая сегодня использовалась в здравоохранении в вашем поселении, и вот те события, которые в последнее время обсуждались, в том числе и при рассмотрении бюджета Куркевичского района 2020 год, где были обозначены расходы на строительство офиса врача общей практики. Вот э, эти события, э, они э, взаимосвязаны и вызывают, э, я так понимаю, особую тревогу у жителей э, вашего поселения о том, что э, судьба э, медицинского учреждения якобы под угрозой. Вот давайте сегодня поговорим на эту тему. Мы приехали сегодня вот как раз Тимона Кача Петропавловским, председателем Комитета по здравоохранению и социальным вопросам. Законодательного собрания края, со мной Лариса Валентина Переверцайла, первый заместитель главы района, вам она хорошо знакома, и мои коллеги, депутаты районного совета, члены комиссии по здравоохранению и промышленности строительство Ну, все, что связано со строительством. Поэтому предлагаю следующий порядок работы. Мы даем сейчас слово Николаю Николаевичу, он сразу же отразит официальную позицию Министерства здравоохранения. Так, собрание, а потом уже, если появятся вопросы, мы с вами их обсудим. Договорились? <клес> Спасибо. <клес> Добрый день еще раз, коллеги. Для начала с Новым годом всех там снимался времени осталось, хотя снега важили, нету, когда обещали, но тем не менее заемность дое сказала. Поступило к нам законодательное собрание обращения районного совета депутатов по сборознению ситуации. Мы поработали в комитете с нашим министерством. Вы все отлично знаете, что с 1 января этого года все здравоохранение в Краснодарском крае было передано с муниципального уровня на уровень края. Если объяснить, зачем это было сделано, это в отдельно. Но это не только в Гультеевском это во всех муниципалитетах. У нас больше не осталось нигде муниципальных а, а, а, лечебных учреждений. Везде а, есть только краевые либо филиалы, как вот, допустим, в Гультеевском структура. Здесь юридическое лицо, это Гульперическая центральная районная больница. А, а вот, и а, вот остальные подразделения, а, в том числе, там, медицинской медицинская помощь. Является... Все, все, все, все. Я не могу уйти. Я из Протодарского края. Я не могу вас просто так допустить. У нас здесь а, письмо, которое, вот, правда, это медицинская ущербкая. Человек для того, вот по, по лекарственным спичине, для того, чтобы получить инсулин, она вызвала, вызвала полицейских и только с помощью полиции. Из-за того, что 193 такого, оставление пациента в опасности, она осталась это без инфулина, и никто не дает. Вы понимаете как? Сейчас, именно в ноябре этого года, с <служили> того года, когда было совещание, эта женщина, эта женщина, вот она здесь сидит, и она опять белинкулина. И она опять билина. У меня остался один раз. Вот она человек, который восстояла это. И после этого я не могу Спасибо. После этого у нас немножко начали... Сейчас да, опять без инсулина. Сейчас вас обеспечили уже инсулином? Нет? Нет. нет. Сейчас Мы не... И вот решим нет, сейчас нет, этот, этот вопрос. Даже без инсулина, даже без всякого этого текения. Uh -huh. Еще Вероника Ильинин. Вот наша коллега, прекрасная больница, прекрасная больница, лензин она вселенная организация здравоохранения приезжала. И вот ее хотят снести взамен того, чтобы использовать новый какой-то маленький факт. Вот здесь вот. вот она. И не надо извращать первичную помощь. Я очень хочу, чтобы это вышли. И вот новые методы у нас болезнь Паркинсона и диапетическая стопа. Она на историческом вообще уровне. Пожалуйста. Нет, э -э -э, Ирина Львовна, значит, во-первых, спасибо за такое искреннее э выступление. Я Давайте послопаем, действительно. Значит, давайте все, Это что Это у нас чрезвычайное положение прокуратуры Краснодарского края. Мы обязательно с Краснодарским краем. У вас хороший министр, Евгений Федорович Филиппов. Министр Краснодарского края, один из опытных министров. Я обязательно сегодня же с ним переговорю. И а вы мне сейчас, если можно, Ирина Львовна, взять сейчас все координаты и телефон, чтобы мы напрямую связывались. И для нас важно не только ваш сигнал услышать и решить, а понять в чем причина, если действительно в район по какой-то причине инсулин не был закуплен. Решим. Ваш инсулин в стране есть... В огромных количествах мы его даже экспортируем. Поэтому с инсулином не должно быть проблем ни в одном населенном пункте. Уважаемые коллеги, хочу еще раз поблагодарить Веронику Игоревну, потому что такой прямой диалог федерального министра с пациентами, я думаю, это хороший пример для других ведомств. Я таких примеров не знаю. Спасибо. Спасибо огромное, Вероника Игоревна. Спасибо. Да. Это очень много значит о том, что наша проблема для вас не пустой знак. и не пустое слово. И я думаю, что вы услышали нашу, нашу проблему именно в том, что с августа месяца именно тогда, когда начиналось проектирование, я тоже подключилась к 28 ноября. Мм. Вот. Когда началось проектирование, люди задали этот вопрос. То есть, по сути дела, если бы об этом сказали на сайте Винцов, на сайте ЦРВ, которая являлась по ответу, у нас есть ответ Алексея Геннадьевича, что инициатором вот этого строительства ГОСБа явилась ЦРВ. Ну зам по социалке приехал, вам рассказал бы. Ну, Бог говорят. с ним, как говорится, вопрос отвечает, но самое главное, что в этот момент как раз да, озаботились и люди. И их надо было спросить, может быть, когда губернатор, я уверена, если бы поставили перед губернатором вопрос ремонта, я, и обосновали ремонта, он бы, наверное, сам сказал, я знаю, Вениамин Иванович очень тщательно подходит к этому делу, и он бы сказал, а, ребята, ну зачем строить новое, когда нужно отремонтировать старое. То есть вот этой альтернативы у него не было. Его просто предложили. Может быть, может быть. Вот. И это может быть. Как я вот смотрю, вот этот Владимир э, Путин очень говорит, что деньги надо расходовать с умом. И прежде всего отремонтируйте старое, чем строить новое. Вот я была на встрече на конгрессе, и там еще раз подчеркнули, что первичка это не строительство нового, а строительство старого. Ну, а ремонт ну, старый. И вот понимаете, уйдет туда оборудование. Люди волнуются о том, что. Уйдет туда доктор, кто сюда, или как-то у них есть основания, потому что они жители этого города. И они гордятся Пошел этой больнице, поселка. Значит, они гордятся ли? этой больницей и хотят ее сохранить именно потому, что это действительно очень славное прошлое. Здесь они создали музей этой больницы. Они знают всех, кто здесь работает. По 34 года, по 40 лет люди работают. И они гордятся этими людьми. Вот я бы хотела сказать, чтобы вы обратили внимание на их заботы, на их чаяние, И вот глупости не надо совершать. Когда вот поставили, может быть, лучше бы посоветовали сторонам. И вот никто им не ответил до самого декабря месяца, пока мы не, при... не отправили Алексей к вам и к, к этому... К вам 5 -го декабря мы пришли. Никто не ответил им совсем. То есть человека, людей, которые для них это все делается, нельзя сделать вас счастливыми. Мы сделаем вас счастливыми. А вы кто? Надо спрашивать. Надо советоваться. И когда я была на этой встрече с губернатором Инна Канджиевна, вопрос не стоял о том, чтобы кто задал в этот вопрос. В каком году -го? 4 -го. Это, это встреча? 4 июля. встреча 2018 -го года прошлого года, потому что иначе в 2019 году бы деньги не выделили? Бюджет выделяется предыдущим годом на следующий год. Поэтому да. я за то, чтобы вот это мы сейчас правила может быть, эта экспертиза не совсем нужна. я не призываю к тому, чтобы сейчас, про, вот мы добиваемся не понимаем, того, чтобы вот так вот, как вы с нами поговорили, вообще я сейчас думаю, Общественное слушание провести, но это отдельное мероприятие. Не просто так собрать, как захотели завтра, <говорит> завтра. Это должны информация. Вы прекрасно видите. Лариса, вы, можно взять ваш листок? Вот этот. Да, вот эта информация у Ларисы Валентиновны появилась только после нашего запроса. Почему эта информация? Ну не важно, Почему не Мы тоже так должна. <говорит> Ну, ладно, на сайте должна быть это обязательно. Это, После утверждения ага, экспертизы, да, но она еще на сегодняшний день. Хотели решить не нужно мне, И нужно обязательно вопрос, решить вопрос у них. Коллега, спасибо большое. вообще Попреки. за вашу активность, Попреки. вам огромное спасибо. Вот только чуть-чуть, вы повернитесь все-таки лицом, понимание. Вы хотите решить проблему или покачать ситуацию? Вот вы ответьте сами. Попреки. Попреки. Вот когда решить Попреки. проблему. Чуть-чуть по-другому. По чуть-чуть по-другому. Коллеги. Я сейчас не беру здесь пытаться а, пытаться, а, пытаться а, здравоохранение каким-то да, да, да, образом. Да. Чуть-чуть опережаю вас. Коллеги, на самом деле, несколько обстоятельств сложились в одно. Знаете, когда отрицательно, на отрицательно накладывается. На самом деле ситуация, которая у нас в Центральной районной больнице, она связана с ситуацией по Ботов. Вот честно сказать, Ботов, о нем я больше слушаю хорошего, чем плохого. Но это тот человек, который прибыл к нам из Тюмени. Ну, вы понимаете, когда он был главным врачом, он был главным врачом. Зачем нам этот ботов, нам здесь да, проблема нет, ну, знаете, нужна. Вы понимаете, знаете, зачем нам сейчас этот это ботов. этот человек, который приехал сюда после Собянина, Собянин ушел в Москву, он не пошел ним, он поехал на Кубань. А что там вам не интересно? Я говорю, я удивляюсь, как этот человек вообще выдержал эту ситуацию. Ситуацию безденежья, которая, к сожалению, что, есть. Я его не оправдываю, но он принял такое решение. Это детская деятельность. Да, а учение хватит, нам нужно пребывать молодёжь, идти вот, работать, учиться, а потом работать, и всё. Ну, да, Не здесь... уезжать в Краснодар, в Москву, как все это делать, а оставаться здесь населять. Я знаю, ты... что у вас детский врач остался здесь, да? Она местная? Местная, местная. Да. Есть детский врач, молодец, детскую. Юлия, да. Пойдемте Пойдёмте в детскую, сходим. Ну, походи, пойдём. Детское отделение, венцы больница. Ага, здесь все позамыкали. Здесь не пройдешь, замкнуто все. Все ждут губернатора. Люди говорят, что никакого ремонта в 17 году не было, только на бумаге.